Всем привет! Сегодня будем говорить о новых законодательных инициативах. Итак, 13 мая в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который направлен на борьбу с проявлениями дискриминации. Среди прочего, документ предлагает новую редакцию статьи 130 Уголовного Кодекса Украины, а именно введение уголовной ответственности за умышленное заражение коронавирусом. Если в действующей редакции эта статья устанавливала ответственность за заражение вирусом, иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезнью, то изменениями предлагается установить ответственность за умышленное заражение особо опасной инфекционной болезнью или ее возбудителем. Инициатива Верховной Рады, с одной стороны, направлена на борьбу с дискриминацией отдельной группы лиц, а с другой стороны, на усиление ответственности за нарушение режима самоизоляции, связанной с заражением COVID-19. Чего же ожидать от правоохранительных органов в случае принятия таких изменений? Во-первых, возникают вопросы к законодательной технике, а именно, изложению текста самой статьи. Одним из обязательных правил, которые предъявляются к тексту закона, является его полнота и четкость. Новая редакция статьи 130 Уголовного кодекса Украины предусматривает два вида действия. Первое умышленное заражение особо опасной инфекционной болезнью, и второе умышленное заражение возбудителем особо опасной инфекционной болезни. При этом, если для медиков эти два понятия различаются, то рядовой гражданин точно не увидит разницы в заражении болезнью и заражении возбудителем болезни. Во-вторых, следует помнить, что статья является бланкетной. То есть она отсылает нас к другому нормативно-правовому акту, в котором прописан этот список болезней и их возбудителей. Поэтому для установления перечня болезней, заражения которыми составляет состав уголовного преступления, следует обратиться к перечню особо опасных, опасных инфекционных и паразитарных болезней человека и носителей-возбудителей этих болезней. Это предусмотрено в законе Украины об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения. В-третьих же, состав преступления предусматривает ответственность только за умышленное заражение болезнью. То есть лицо должно точно знать, что больно особо опасной инфекционной болезнью и что своими действиями может заразить другого человека. В-четвертых, пожалуй, это самое интересное. Текст статьи сформирован таким образом, что человек несет ответственность за заражение абсолютно любого другого человека. Если следовать такой позиции законодателя, то заражение даже членов семьи на тот же COVID-19, будете иметь признаки совершения преступления. И у нас с вами в стране останется очень-очень мало людей без судимости. Пятый аспект касается доказывания. Если говорить о доказывании факта заражения на тот же COVID-19, то очень трудно установить причинную связь между потенциальным подозреваемым и теми лицами, которых, по версии следствия, он заразил болезнью. Должно быть четко установлено, что именно этот человек заразил потерпевшего. В условиях мировой пандемии тысяч новых случаев заболевания за сутки, такую причинную следственную связь установить почти невозможно. Таким образом, более реальное предъявление обвинения только за покушение на заражение. Если мы говорим о том же COVID-19, который передается воздушно-капельным путем, то это может быть, например, за появление в офисе больного человека. В общем, будем следить за этим вопросом и надеяться на здравомыслие наших законодателей. А на этом все. Пока.